В этом году выпало столько снега, как никогда. Я помню такие же снежные зимы только в детстве, юности. В общем, давно-давно. И ходить тоже стало сложно. Снег и лед вокруг. И в связи с этим я стала чаще совершать покупки на Авито, ну и ездить за ними, потому что, как правило, езжу на метро. И где я только не побывала за это время. Вот и сегодня я еду в гости владелице чудесного чайника ЛФЗ, очаровательной женщине и, как оказалось, хлебосольной хозяйке. Не успела я войти в дом, как меня сразу пригласили на кухню, усадили за стол и напоили чаем. И вот я в гостях у Верочки. Давайте познакомимся. С этой приятной женщиной. Здравствуйте, мои дорогие друзья. И видите, я опять в гостях. Потому что э, все время покупаю посуду на Авито. И иногда я добираюсь даже до квартиры. Вот, Не всегда встречаюсь в метро. И вот сегодня я приехала за изумительным чайником. Просто изумительным я вам его покажу, конечно. И вот я в гостях и решила немножко поснимать, что здесь есть. Посмотрите. Какая красота. Ой, и фигурки, и птички, и посуду. Ну, дальше залезать не буду. И моя любимая кжель. Ну вот, открыла еще шкафчик. Маки. Посмотрите, какая сахарница красивая. С такой куртуазной сценкой. И там вот еще красота какая, видите. О, в общем... Везде красота, красота, красота Мы в гостях находимся у москвички Вот как москвички у нас Это сама живут потихонечку Ой, у вас и блюдо какое-то старое Да Это чье? Не, не подскажете? А вы не очень этим увлекаетесь? Просто когда-то покупали и покупали Но очень такое красивое блюдо ну, не буду тогда тоже его вот доставать. Вазочки на ножки, которые мы все любят. детей. Три столовых, три чайных, три кофейных. Я четвертая, чтобы детям можно было что-то подарить. Понятно. Нет, я тогда не собирала однозначно. Видите, покупаю вот этот замечательный чайник. За ним я сюда и приехала. Это чайник Лфз. Посмотрите, здесь ручная роспись. Это вообще ручная работа, да. чайник, чайник, ручная работа. Я не знаю, в каком году я его провела, да. Вот ЛФЗ, а у меня, кстати, была чайная пара, вот с такими синими цветочками, точно с такими же синими цветочками ЛФЗ. И, ну вот, когда я увидела, думаю, ну вот, а то я думала, что это пара одна, ни, ни, ни к селу, ни к городу. Ну вот теперь у меня, видите... В ней такой маленький, изумительный чайник. И что мне в нем нравится, что он маленький. Вот нравится мне теперь Аккуратно. маленькие, аккуратненькие чайники. Да, очень красивые. Ну, в общем, красота. смотрите вот эти вот вкусненькие штучки это с сыром а вот это вот человек да. сам делает домашний сахар это вот видите сколько боже мой и вот сейчас вошла везде мука мука потому что завтра у внука день рождения ну вообще так что завтра будет 22 человека 22 человека потрясающе так что видите Куда я попала? Какой потрясающей женщине. И смотрите, на столе все такое красивенькое. Но вот горшочек с цветочками, но муку не будем говорить. Вазочка стоит, вторая вазочка. Вот такой вот. А там на заднем плане такая картина. Так что вот, да, вот так вот, дорогие мои. А в единственном окне смех, да, смех, смех, смех. домашняя картошка. И я вот смотрю на это чудо все и вспоминаю свою бабушку, которая нам всегда пекла, готовила, несмотря на то, что была врач, и она любила вот это. А помню, один раз она сделала вручную трюфель, и я маленькая была, объелась его так, что не могла даже идти mm -hmm. в 9 лет. Да, ну вот такая же бабушка. Mm -hmm. Вот и у меня такая была мама. Дети понимают, а они мама. мне угу. привозят по 10 килограмм песка, муки. Это у меня очень быстро уходит, потому что я просто так не сижу, пеку, делаю беляши, делаю перемени. 17 лет он бабушке с дедушкой на золотую свадьбу... Испек медовый торт. Ух ты! Пятикилограммовый. Боже мой, но ну это с вами. Без меня. Без вашей помощи? Без. По, по, по рецепту. Я до сих пор не делаю медовый торт. Медовые пироги. Ничего этого не делаю. Сам что он все. делает? Да. Ну сейчас ему 40 Смотрите, здесь какой диванчик. И вот с каким гобеленом. Помните, я осенью на рынке тоже купила гобелен. Вот все думала, куда его положить. Но у меня вот таких диванчиков нету. А вообще очень интересно сюда вот так вот. Да, и вот такой вот подносик здесь тоже стоит. Ну, в общем, везде красота, красота. А посмотрите, какие умельные чемоданчики такие. Да, ну, в общем, вот так вот. С гобеленом. Такая красота. Да. Вы смотрите, а Вера, оказывается, у нас еще и рукодельница. Да. Посмотрите, какие штучки красивые, прихваточки она делает. Боже мой! И какие они все разные. Ну, правильно, у каждого остается сичиковый материал. А здесь вы прокладочку не пролон делаете, а просто тряпочки какие-то, да. шерсть прокладываете. Шерсть. Посмотрите, ну... Ой, ой, ой. А ведь у каждого из нас дома есть, да, какие-то кусочки. Нет, ну у каждого есть кусочки <сосы> <которых>. Вообще-то <сосы> можно, наверное, на руках и такую жить. Не обязательно машина, да? Ой, ой. Посмотрите, пуси, пуси муси, муси. Какая прелесть. А это вот прям мне почти поджель, да, вот такую вот, мою любимую. Посмотрите, а это вы и фарточки сама, сами шили, да? Да. Когда-то было платье. О, слушайте, вот. Ну и на вас фартук, наверное, тоже вышили, ну, да? Ну, конечно, все, сама шила. Вот еще есть кусочка. Ну, вообще, куда я попала, друзья? Посмотрите, мастерица. На все руки. Да, видишь, какая красота. Нет, потрясающе, потрясающе. Нет, ну ой, а там. Давайте я вам покажу, что целый мешок. Целый но... мешок. Вот Нет, такой два красоты. Пакета. Два пакета. Да, которые. Да еще вы, наверное, раздариваете, у вас было еще больше. Да, ой. Нет, но вы но вы представляете? Ну, вот, разные, разные. Ой, mm -hmm. это под любую кухню. Под любую кухню. Да. Класс. Да, ну спасибо большое за Мне все. Нравится. За чай, за такую красоту. Ой, друзья, mm -hmm. друзья. Вот так вот живут наши московские пенсионерки. Да. Не дня э, без Какой дела. <с> все время... Вы... И сколько у вас внуков вы сказали... Шесть внуков, один правнук. Шесть внуков, один правнук. И еще им надо готовить. Все время гости. Понимаете? Это. И еще человек успевает и готовить. И встречать. Ой, любимая бабушка. Вот как надо. Внуки, да. наверное, вас просто обожают все. Это из мужской, мужской рубашки. О, из мужской рубашки. Я смотрю, такой вот немножко. Да, да, да. Когда-то у нас такие рубашки были. Ну, все. А смотрите, какая модная еще здесь сделана такая модная. Орнамент. С, а, орнамент. Ой-ой-ой, прелесть. Ну, должен быть, мозг должен быть срабатывать. Да не только мозг, и руки. И руки да, ну вы тогда, конечно, никогда не состаритесь. А ваше кредо, вы уже сказали, быть всегда добрым, доброжелательной, да. доброй, и чтобы не гневить... Бога, и чтобы Бог вам помогал, и вашим всем родным, близким, и внучкам, и внучатам, и всем-всем-всем, и детям, конечно. Вот так вот. Спасибо. И как вы думаете, на этом все кончилось? Нет, не тут-то было. У нас еще, оказывается, необыкновенный здесь есть, как, Нарико, он называется Кенор. Кенер, да, Кеша. Посмотрите, какой он красивый. Он оранжевый, друзья. Оранжевый. Боже мой, какой красивый. И я узнала, узнала о нем, потому что он сейчас пел песни. Но вот вынесли сюда, в коридор, и он нервничает, потому что он меня не знает и не очень хочет петь. Нервничает. Ну, посмотрите, какая прелесть. Ой, а, а сейчас он так пел. Я думала, что это у вас звонок такой. Просто да, делали бы да. А это, оказывается натуральная вот такая красота. Так, я, извини, я чуть-чуть поближе поднесу. <служда> не, ты меня не бойся, мой дорогой, сладкий мой. Ой. Посмотрите, ну просто замечательный Кеша. Замечательный. Ах, ты просто красавец. Так что 33 удовольствия. Вы знаете, и у моей бабушки будете смеяться, но тоже был Кеннер всегда. Ой, а Вот как раз туда вот. та самая. И еще я хочу вас, вам сказать, что вы меня очень обрадовали, что так дружно отозвались на мою просьбу. И прочитав все ваши комментарии, я решила, что я поступлю так, как посоветовала мне большинство из вас. Увезу на дачу все блюдца вместе с чашками и буду использовать их в зависимости от настроения и даже от погоды. Потому что как хорошо мне кажется, когда идет моросит дождик и серый такой день, раскрасить его яркими золотыми красками. Спасибо за совет. Обнимаю. Целую. Чайная пара ЛФЗ, для которой я и покупала вот этот вот замечательный чайник. Такие цветочки. Ну, не знаю, как она называется, говорят по-другому, но мне вот напоминает она лен. Лен, лен, лен. Ну и почти, смотрите, такие же цветы здесь тоже есть. Тончайший фарфор, легчайшая чашка. Здесь золото, голубой цвет. И с другой стороны тоже самое рисунок. Вот такое блюдечко. Легкая-легкая, милая-милая. Ну вот. Здесь наверху крышечка с цветочками, да? Красота. Вот я в новом районе для себя. И я то я все в своем центре была а сейчас благодаря виту я везде везде уже езжу и смотрю спасибо дорогие друзья что были со мной надеюсь вам понравилось но ну, так или иначе пишите свои комментарии что вы об этом думаете а я вам желаю как всегда здоровья благополучия любви. В общем, всего самого хорошего. Обнимаю вас, дорогие мои. Люблю, целую.